Польша тестирует ковидные паспорта, после чего примет решение, вводить их или нет. Тесты начались с понедельника. Они займут 14 дней. Цифровой зеленый сертификат будет содержать QR-код, который можно сканировать и узнать, является ли владелец вакцинирован или нет, и имеет ли он, следовательно, право на пересечение границы.